Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч Мы сегодня будем разбираться в чем разница между материнскими платами На чипсетах H110, B150, B250, H170, H270, Z270, и Z170 Фу, наконец-то я это выговорил Потому что откровенно говоря тот поток чуши, который я слышу по поводу разных материнских плат Их чипсетов порой просто удивляет Одни разгоняют процессоры на материнских платах H110, другие свято убеждены, что для игр нужна некая игровая материнская плата и что в их представлении это H170 или H270 и ничего иного. Итак, давайте разбираться в чем разница и выяснять все же, что подходит лучше для игр. Первое, что вы должны понять, что кардинальной разницы между материнскими платами на чипсетах сотой и двухсотой серии нету. То есть B150 и B250 почти близнецы и братья. Основное отличие таких материнских плат лишь в том, что сотая серия, она делалась до выхода процессоров седьмого поколения, то есть тех самых KB Lake. И соответственно их старый BIOS рассчитан только на старые Skylake. Однако если вы покупаете свежую плату 100 серии то биос скорее всего уже будет перепрошит на заводе самим производителем и плата будет поддерживать оба этих поколения что касается 200 серии то она уже с завода поддерживает как Skylake так и KB Lake, то есть здесь никаких проблем не возникнет также есть нюансы в платах Z-серии, то есть Z170, Z270, которые заключаются в том, что для 170-х существуют версии BIOS, которые позволяют разгонять процессоры Skylake без индекса K, то есть под разгон не неориентированный. Разгон осуществляется соответственно по шине. 270 е платы таких биосов не имеют на данный момент и не факт что будут иметь В остальном же все мои слова по поводу B150 например можно отнести к B250 и наоборот соответственно Поэтому я не буду заострять на этом внимание, надеюсь что вы запомнили И соответственно когда слышите B150 в моей речи думайте также и про 200 серию B250 А далее мы перейдем непосредственно к сравнению материнских плат на разных чипсетах от самого простого и дешевого H110 до дорогих Z-материнок. Итак, многострадальные платы H110, которые все винят в том, что они не игровые, и делать на них игровую сборку ни в коем случае нельзя. Итак, давайте определяться с их особенностями. Первое, что нужно сказать, данные платы никоим разом не поддерживают разгон процессора. Так же как и процессор, на них невозможно разогнать и оперативную память. Во многом это объясняется их системой питания, которая чаще всего 5-7 фазная. Однако сразу скажу, что для любого процессора от Intel без разгона этого будет за глаза. Даже для пресловутых i7, то есть i7 на H110 можно поставить, никаких проблем не возникнет. К слову о памяти нужно также сказать еще пару слов. Под оперативную память у H110 имеется два разъема, так что варианта у вас два, то есть либо вы ставите одну планку в одноканале и имеете возможность для апгрейда, либо ставите две планки в двухканале, но при этом апгрейд у вас можно сказать стопорится. Исключения тоже есть из этого правила, есть плата с четырьмя разъемами, но подвох тут в том, что два из них DDR4, а два DDR3. 3. то есть одновременно может работать только один из этих вариантов также на них можно установить только одну видеокарту никаких Crossfire и SLI связок сделать на H110 чипсете у вас не получится хотя я бы очень сильно хотел посмотреть на человека который берет две видеокарты допустим 1070 или 1080 и жмотит деньги на хорошую материнку также нужно сказать что оперативная память у H110 ограничена частотой 2133 МГц, то есть любая память более высокой частоты будет работать только на 2133 Соответственно, никакого смысла в покупке более, скажем так, скоростной оперативной памяти, ну, можно сказать, нету. У платы всего 10 разъемов USB, но это максимальное, конечно же, количество, на плате их может быть меньше. И к ней можно подключить только 4 SATA устройства. Так что, если вы любите подключать 5 мышек, 6 клавиатур и пяток жестких дисков, то для вас эта материнка, ну, можно сказать, не вариант. Также имеется обычно 3 гнезда для вентиляторов, соответственно это немного ограничивает людей в сборке системы охлаждения. Также плата не оснащена дополнительными технологиями типа Intel Rapid Storage и прочих, но мне кажется, что этими технологиями пользуются очень малое количество пользователей и многие о них в принципе не знают. Все эти ограничения ведут к тому Что материнская плата получается На самом деле очень дешевой То есть за 3-4 тысячи Можно купить достаточно хороший образец То есть это тоже является Отличительным качеством их Можно сказать что за это их и любят Ну и наконец последнее Данная плата имеет 6 линий PCI-Express версии 2.0 Именно поэтому Многие утверждают что для игр Ее использовать нельзя Ведь 2.0 обладает намного худшей пропускной способностью по сравнению с 3.0. Но тут имеет место банальное недопонимание того, о чем говорится в данной строчке спецификации от Intel. У современных материнских плат на чипсетах от Intel одни линии PCI идут от процессора, другие идут от чипсета. И важно понимать, что именно те, которые идут от процессора, они используются для графических карт. Так вот, видеокарточка будет работать на PCI-Express X16 3 версии. И все у вас будет хорошо. А что касается 6 линий PCI-Express версии 2.0, то это говорится о линиях чипсета, и, соответственно, это относится скорее к другой периферии, то есть к другим устройствам, которые можно подключить. Так что из-за этого, можно сказать, недопонимания возникло такое представление, что H110 является явно не игровой материнской платой. На самом деле все зависит от вашего бюджета скорее. Далее мы перейдем к материнским платам B150 и B250 На самом деле они отличаются не сильно от H110 Функции разгона здесь также нету, но при этом система питания включает от 6 фаз у самых простых вариантов до 10 фаз у каких-то дорогих. Зачем 10 я честно ума не приложу Для платы без разгона это достаточно много, но если они есть, то в принципе пускай и будут Разъемов под оператив Здесь может быть от 2 до 4, все также зависит от стоимости платы, возможно поддержка от 1 до 2 видеокарт, но две видеокарты это только Crossfire, то есть AMD -шные видеокарточки можно соединить в режиме X16 X4. SLI-связку, то есть связку из карт от NVIDIA, допустим 1070, сделать невозможно. Ограничение по памяти тут также, как у 110, а, то есть 2133 МГц, а вот количество USB чуть побольше. Но опять-таки, избыточное для обычного пользователя. Есть, правда, поддержка USB 3.1, однако устройств такого формата на данный момент, как вы понимаете, очень даже немного. Да и их наличие удорожает плату что в принципе не является плюсом для покупателя есть также поддержка 6 sata разъемов и в некоторых образцах встречаются sata express и m2 разъемы но опять таки все это удорожает саму материнскую плату все остальные имеющиеся дополнительные функции толком использоваться вами не будут потому что эти чипсеты b150 и b250 они задумывались как чипсеты для бизнес-сегмента эти они ориентированы на работу в крупных компаниях, в частности, пресловутая Intel Small Business Advantage, которая есть у данных плат. Соответственно, вы ее у себя дома использовать ни в коем случае не будете. Что касается цены на данные материнские платы, то она, соответственно, средняя, колеблется в районе 4000 рублей минимум и где-то там 9-10 максимум. То есть все зависит, конечно же, от производителя, наворотов и конкретного образца материнской платы. Итак, платы на B150, как вы поняли, это среднячок, который подойдет для большинства людей, хотя никаких энтузиастских заморочек с разгоном, массивами из нескольких жестких дисков и прочего тут, как вы понимаете, нету. Если вы не хотите париться по поводу этого всего, не знаете, не понимаете, о чем я сейчас говорю, то данная плата как раз-таки для вас. То есть стоит отметить также, что за свою цену она обладает достаточно хорошим качеством, можно найти очень красивые решения, если вас волнует эстетический вопрос. То есть можно сказать, что плата идеальна для средней системы. Следующие платы это плата H170 и H270 к слову отличие от B чипсетов можно сказать немного то есть разгона также нету количество слотов по оперативную память также равно 4 число фаз питания в районе 6.11 хотя как вы понимаете это достаточно много потому что разгона опять таки нету да можно построить связку опять таки из видеокарт 16 на 4 crossfire то есть AMD шных, однако SLI опять таки наладить не получится поэтому те люди которые которые советуют h 170 h 270 явно не совсем понимают для чего эти платы нужны. Количество USB портов у данных материнских плат в теории может быть на два больше, хотя на практике их соответственно может быть несколько меньше. Да и потребностей в таком количестве у пользователей в принципе нет. Многие скажут, что качество у данных плат лучше. Да, на самом деле это так, но только если сравнивать дешевую, допустим, B150, B250 и среднюю H170. Если же сравнить равноценные платы, то тут разницы в качестве почти не будет. То есть текстолит будет одинаково толстым, одинаково прочным, да и компоненты, на которых выстроены данные платы, отличаться качеством особо не будут. Существенным различием я могу отнести технологии Intel Small Response Technology, которая позволяет сохранять части используемых файлов на SSD, и Intel Rapid Storage, позволяющий сделать рейд-массив жестких дисков. Так что, если вам нужно это, то стоит обратить внимание на H-170. В остальном, можно сказать, что ценник кусается. И за те же деньги я лучше возьму либо Z-170 или Z-270, которые уже имеют возможность разгона. Либо возьму B-150, B-250, то есть у которых нет разгона, но стоят они намного дешевле, а функционал фактически... Ну, можно сказать, одинаковый. Итак, вот мы и подошли к последнему, скажем так, набору чипсетов Z170, Z270. Тут все очень просто на самом деле. Основное и самое важное отличие данных плат от всех предыдущих поколений, это возможность разгона оперативной памяти и разгона процессора, а также наличие возможности сделать SLI-связку из двух видеокарт от NVIDIA в режиме 8х8 8, или Crossfire-связку в режиме 8.4.4 или даже 8.8.4. Во всяком случае, производитель моей платы уверяет о таком. По всей видимости, используя PCI-Express линии самого чипсета. Также в связи с разгоном, данные платы как раз таки обладают 10-12 фазами питания, которые в данном случае лишними точно не будут. Также здесь есть возможность объединить несколько жестких дисков, то есть создать RAID массив, также данные решения обычно оснащают фишками типа кнопок включения, индикаторов посткодов, дополнительных гнезд для вентиляторов и кнопками сброса биоса. Все это очень сильно упрощает жизнь энтузиастов, определенных людей, которые занимаются оверклокерством. Они могут сделать открытый стенд, запускать его прямо кнопочкой на материнской плате, то есть спокойно смотреть за тем, как ведет себя материнская плата, процессор, то есть понимать какие-то вещи по посткодам, которые светятся на маленьком таком экранчике, то есть все это намного им позволяет упростить свою жизнь. Что касается остальных людей, то если вы хотите действительно этим заниматься, то стоит покупать данную материнскую плату. Если же вы не собираетесь заниматься разгоном, если вы не хотите делать рейд массив из жестких дисков, не хотите заниматься там какими-то иными вещами, делая TESLA и Crossfire связки, то смысла покупать вам материнские платы на Z чипсете особо нету, то есть это будет лишней тратой денег, а можно скажем так вложить деньги в что-то хорошее, видеокарту, процессор и так далее. Надеюсь, что то, что я сегодня объяснил, было для вас понятно. Если у вас есть какие-то вопросы, то пишите их в комментариях. На все постараюсь ответить. С вами, как всегда, был Билыч. Надеюсь, что данное видео было для вас понятно. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.